Всем привет! Вы на канале Как работать в интернете. Сегодня у меня на обзоре новый криптокран, который раздает Сатоши биткоин. Уже есть типа такой похожий кран, не буду называть. Сами посмотрите, что он вам напоминает. Данный кран платят на крипто кошелек VOC Pay от 200 Сатош. И вывод проверил мой коллега, все платятся. Я еще вывод не проверил. Биткоин сейчас вот очень хорошо подрос, 24 600 долларов. Можно здесь очень-очень быстро насобрать минималку и вывести себе на крипто кошелек FaucetPay. Чтобы здесь пройти регистрацию, переходим по ссылке в описании к данному видео, проходим в регистрацию. Далее после регистрации вам нужно будет зайти на почту и подтвердить, что вы не робот, перейти по ссылке. Попадаете на такой вот кран здесь вот есть roll now каждый час здесь вы можете зарабатывать по 10 сатош далее вы здесь вот раз час собрали здесь кстати анималку можно набрать за один день также вот short link ну, это если чисто на кране клацать шорт линки здесь есть вот 12 сатош 6 сатош 6 сатош ну и так далее также здесь есть лотерея. Я так понимаю, здесь вот каждую неделю будут какие-то здесь призы. Вот один день до розыгрыша осталось. Можно здесь купить билетик и поучаствовать в розыгрыше. Также здесь есть офферволы разные. Также можно заказывать здесь рекламу. Это, кстати, я еще даже не смотрел. А, здесь можно просто что-то проинвестировать и зарабатывать. Вот минимальная инвестиция 35 тысяч сатош. Каждый день будем получать по 175 сатош. Ну и так далее. И еще здесь есть майнер. Здесь, кстати, у кого мощный компьютер, мне кажется, здесь на майнере очень-очень легко проверить на выплату. Вы можете либо же на сайте майнить, либо же вот скачать, нажать кнопочку э, скачать. И скачаете майнер, установите. И вот у вас будет API ключ, через который вы соединитесь и будете здесь зарабатывать на майнинге. И вот здесь написано виздров на крипто кошелек FaucetPay от 200 сатошек. Я еще вывод здесь не делал, но мой коллега, блогер, он уже здесь сделал выплату и все пришло инстантом. Также можно здесь сделать депозит и рекламировать свои крипто-краны, проекты, ну что там у вас есть. Вот такой, друзья, кран, кому он интересный, я ссылку на данный кран оставлю в описании, переходите, регистрируйтесь и зарабатывайте. На этом все, всем желаю хорошего дня и всем пока.